Всем привет, друзья, сегодня я расскажу вам, что же нужно знать для того, чтобы пробежать припить профиль за 40 минут и даже меньше. То есть вы понимаете, это сумасшедшая награда, это 62 тысячи опыта, 37 тысяч варбаксов и 41 тысяча поставщиков, и все это за 40 минут игры. На самом деле все очень просто, идея заключается в том, чтобы максимально сократить время прохождения каждого этапа и нигде не останавливаться. Это значит, что всю спецоперацию Прибить вы должны разобрать досконально, изучить ее каждый уголок и понять для себя, каким классом вам удобнее всего идти. К слову, сейчас мы используем одного инженера, двух штурмов и двух медиков, ну а для чего нам понадобится инженер? Я расскажу вам чуточку позже. Да и чтобы вы понимали, в этом ролике я остановлюсь только на самых ключевых моментах и интересных фишках, которые позволяют именно ускориться. А вся базовая информация находится в этих трех видеороликах, поэтому пересмотрите обязательно ссылочкой в описании. так без слаженной команды вы далеко не уйдете, поэтому вам нужно будет ее найти. Для этого в своей группе ВКонтакте я специальную темку создавал, можете перейти полистать, оставить заявочку в комментариях. Все, допустим, команда у вас есть, теперь нужно перейти непосредственно к разбору каких-то интересных моментов. Во-первых, начнем с самого начала. Да это та самая перебежка до первой контрольной точки. Пробегаем как можно быстрее, используя при этом слепые и знаки. На этом экономим первые 30-40 секунд. И это как бы первый момент. Далее уже после спортзала под слепами пробегаем и гасим всех зеленых. При этом один медик обязательно направляется к первой турели, садится прямо за ней, сливает ее, при этом мы забираем вторую. Далее конечно бежим до бассейна, обратите внимание на то, что это уже четвертая минута. Итак, первую половину проходим как обычно, но на второй рассаживаемся следующим образом. Так как под лестницей уже места нету, то штурмовик садится сюда и сразу же помогает слить турель инженеру с медиком, которые за ней сидят, ну и прикрывает их от зеленых ботов, в то время как у них основная задача просто оставаться в живых, также постреливать по турелям, по возможности помогать, при этом оставшиеся двое держат прежние позиции, о них я уже рассказывал. Самое интересное начинается, когда вы доходите до винтокрыла, сейчас инженер с медиком находится уже за четвертой турелью, здесь в принципе тоже безопасно и места для двоих вполне хватает. А сама фишка, позволяющая экономить время, в дальнейшем заключается лишь в том, чтобы набрать по одному граннику именно на этом этапе Сейчас вы можете наблюдать уже третий переход, виндокрылу остается одно попадание, ждем последней гранники Вот медик взял, виндокрыл сливается и последний гранник я забираю Да если кто не понял, турели за счет этого мы проходим гораздо быстрее Достаточно взять один гранник и у вас появляются уже два Далее все идет по классике, на болоте остаются трое, два штурмовика по краям и медик по центру из положения лежа. Да уж отстреливается все живое, и этот этап проходится чуть более чем за 2 минуты. Здесь фишка в том, чтобы у кого-нибудь из команды остался хотя бы один гранатомет, он в дальнейшем пригодится, чтобы слить БТР. Вот, предположим, мы до него добрались. Вначале, чтобы услить, нам понадобится 4 выстрела. К примеру, два гранника у меня остались еще с турелей. И третий лежит, вот он прямо перед нами, но нам нужно четыре. Что мы делаем? Его берет какой-нибудь медик. Мы его сразу же сливаем, тот берет знак, и у него появляется четвертый, то есть все нормально. Ждем, когда БТР занимает крайнее правое положение. Даем четыре залпа, с безопасного расстояния, подчеркиваю. После чего расправляемся уже с турелями. Итак, первый этаж проходится по следующей схеме. Два медика садятся справа от турели, в полной готовности ее сливать. Штурмовики за колоннами также готовятся к выстрелу. Ну а инженер сразу же после активации из граната заряжает по правой турели. Этот гранник он оставил еще с БТРа. После чего по очереди таскаем гранники с этой коробки. Здесь каждый должен набрать по одному, при этом прячусь от той оставшейся турели, ну и конечно отстреливая ботов. Ждем момента сбора, стартуем вместе, кто еще не успел забирать последний гранник. И вот мы уже на самом интересном. Основная проблема на Богомоле возникает при перебежках за гранатометами. Здесь очень важен инженер, потому что как раз-таки он будет подкидывать броню тем, кто бежит, но именно сам момент для старта вы тоже не должны упускать. Пошли. То есть заметили за секунду до характерного звука, который издает Богомол, пока бластеры еще стреляли. Отправляем третьего за оставшимся гранником. восстанавливаем броню. Или нет? Не, надо Пошел, Толя. Стрелок справа при этом отвлекает ботов на себя, пока тот бежит. А, Через какое-то время все набирают по гранатомету и готовятся выстрелить. Зачищают оставшуюся сторону. Готовимся стрелять. Они готовимся Четвером стреляем. Давай. Раз, три. Раз два, два, три. Первым стрелим. Все попали, отлично. Стреляли именно вчетвером, такая уж у нас тактика. Далее, через какое-то время добрав гранатомет стреляем уже втроем. Грань, это Давай. Это Давай. Раз, два, три. Суть всех этих манипуляций просто довести хп богомола до буквы Л. Потому что если после этого все попадают еще по два залпа, богомол взрывается. Раз, Раз два, три. Он на перелет, Да, это, конечно, самый идеальный вариант, но если что-то идет не так, чаще всего происходит слив. Но суть, я думаю, вы уловили. Да, и в итоге проход за 40 минут и 3 секунды. Если что-то кому-то было непонятно, пересматривайте старые ролики по ссылочкам в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Ну а прямо сейчас пришло время выбрать двух победителей прошлого конкурса. Для этого скопируем ссылочку с того видео и перейдем на сайт, который выбирает случайные комментарии. Ох uh ты, -huh, 5700 комментариев. Так, первый-то у нас Ручка. Посмотрим на его канал, перейдем, посмотрим, выполнил ли он все условия конкурса. Канал Максон и мой канал. Все. Это первый победитель. Тысяча кредитов твои. Пересберем. Мансур. Посмотрим на него. Так, Максон есть. Теперь осталось в подписках найти мой канал. Если я его нахожу, то это значит все. И да, подписочка на мой канал имеется. Все, друзья, я вас поздравляю, теперь вам осталось просто написать мне в личку на ютубе, чтобы это сделать, переходите на мой канал, обязательно в раздел о канале. Здесь справа вы видите отправить сообщение, скидывайте туда свои вк, и я сам с вами спешусь.